Сегодня мы исследуем менее известные аспекты расстройства, бушующего во всем мире, так что давайте начнем. Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «депрессия»? Есть ли типичные симптомы, о которых вы думаете? Когда мы думаем о депрессии, то обычно приписываем ей чувство грусти, безнадежности и потери удовольствия. Возможно, вы не знаете, что у депрессии есть и другие признаки, о которых говорят меньше. Чтобы лучше понять некоторые из этих менее известных признаков, давайте рассмотрим 7 признаков депрессии, о которых вы еще не слышали. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что эта информация предназначена только для информационных целей. Она не предназначена для диагностики или лечения какого-либо заболевания. Если вы испытываете трудности, пожалуйста, обратитесь за помощью к медицинскому работнику или специалисту по психическому здоровью. Во-первых, вы испытываете неожиданные боли и неприятные ощущения. Считаете ли вы депрессию только эмоциональной и душевной болью? Знаете ли вы, что на самом деле она может проявляться и физически? Люди с депрессией часто отмечают различные боли, в основном в области спины и шеи. Хотя возможны также боли в желудке и головные боли. Согласно исследованиям, депрессия нарушает воспалительную реакцию организма, вызывая различные недомогания. Второе. Вы забывчивы. Вам трудно вспомнить повседневные детали? Кажется, что в последнее время события накладываются друг на друга. Депрессия влияет на вашу память самым серьезным образом. Люди, особенно с более тяжелыми формами, могут испытывать трудности и с кратковременной памятью. Вы можете испытывать трудности с концентрацией внимания и туман в голове. Вы также можете испытывать трудности с воспоминаниями о событиях жизни и путать одни события с другими, поскольку воспоминания смешиваются. Эти проблемы могут возникнуть даже после лечения. Номер три. У вас обострились проблемы со зрением. Кажется ли вам, что мир выглядит более туманным, чем должен быть? В последнее время мир вокруг вас больше монохромный, чем цветной. Исследование, проведенное Фрайбургским университетом, показало, что у пациентов с депрессией наблюдаются повышенные трудности с восприятием контраста. Пациентам с депрессией труднее отличить черное от белого. В свою очередь, это приводит к тому, что окружающая среда выглядит более серой и туманной. Это связано с резким снижением активности сетчатки глаза, которое обычно наблюдается у пациентов с депрессией. Тяжесть этого явления, по-видимому, связана с тяжестью депрессии. Номер 4. Вы спите слишком много или слишком мало. Каков ваш график сна в последнее время? Считаете ли вы, что спите слишком много или, может быть, совсем не спите? Депрессия может привести к серьезным изменениям в вашем графике сна. Правильный график сна напрямую влияет на нашу работоспособность. Поэтому проблемы в этой области приводят к проблемам в других сферах. Слишком много или слишком мало сна может привести к усталости в течение дня. И Именно так слишком долгий сон может вызвать чувство усталости. Согласно исследованию, некоторые люди, как правило, чаще страдают от обноя во сне при депрессии, что может повлиять на их способность достигать должного количества АРМ сна. Номер пять. У вас снижено сексуальное желание. При депрессии можно потерять свое либидо. Повышенная утомляемость, боль и общая потеря удовольствия могут негативно сказаться на этой чувствительной области, делая вас менее заинтересованным. Обычно снижение сексуального влечения носит временный характер то есть оно может приходить и уходить в зависимости от вашей текущей ситуации. Тем не менее, если это длится долго и не улучшается при лечении, необходимо обратиться к врачу, так как это может быть признаком гормональных проблем. Номер 6. У вас повышенный риск и симптомы других заболеваний. Чувствуете ли вы ухудшение симптомов диагностированного у вас заболевания? Депрессия может ухудшить симптомы диагностированных заболеваний, а также повысить риск развития других заболеваний. Поскольку гормоны стресса нарушают способность организма к самовосстановлению, симптомы других физических заболеваний могут усилиться. Поскольку на иммунную систему оказывается воздействие, вы можете быть более восприимчивы к инфекциям. В других случаях депрессия может повысить риск развития других заболеваний в будущем. К таким заболеваниям относятся артрит, проблемы с сердцем, инсульт и многие другие. И номер семь. У вас возникли проблемы с пищеварением. Знаете ли вы, что депрессия может негативно повлиять и на пищеварение? Как уже говорилось, депрессия может вызвать у вас необъяснимые боли и ломоту. Частью этих болей являются спазмы и вздутие живота. Все это, опять же, связано с воспалительной реакцией организма. Однако проблемы с пищеварением могут выходить за рамки боли и включать проблемы с туалетом. Возможно, повышенная нерегулярность, а в некоторых случаях диарея. Правильное питание и прием пробиотиков могут принести определенную пользу, но лечение самой депрессии может оказать огромную помощь. Хотя мы склонны думать о депрессии как о чем-то, что влияет на наши эмоции, исследования показали, что это не всегда так. Депрессия влияет на нас не только эмоционально, но в некоторых случаях и физически. Но вам не нужно бороться с ней в одиночку. Не бойтесь просить о помощи и не позволяйте стигме отпугнуть вас. Как бы плохо ни было, всегда есть надежда, что все может наладиться. Важно протянуть руку помощи, если вы испытываете трудности. Обращение к специалисту по психическому здоровью может стать первым шагом к тому, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о различных признаках депрессии. А что вы думаете по этому поводу? Есть ли еще какие-либо признаки, о которых вы можете вспомнить? Сообщите нам об этом в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с теми, кому необходимо это услышать. Подпишитесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Большое супер суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!